Немного диайвая от Полинет Пользуюсь момента потому что эм, Клей-пистолет сдох А точнее сгорел Спросите, что это? А вот коробочку делаю Народ, я доделала ту коробочку Которую делала Да, это вообще коробочка для мейкапских штучек Косметики, потому что у меня ничего не влезает точнее неправильно выразиться не влезает а слишком много всего и у меня просто нет разделения и особенно с утра когда я иду в школу я не могу найти ничего просто она все валяется в одной большой сумке я такая вот черт как я это все найду и мне крайне неудобно поэтому я решила сделать такую коробочку сама потому что мне ничего не понравилось из того то что я смотрела в интернете я смотрела да, я смотрела а на сайтах всяких, и мне вообще ничего не понравилось, я такая, ну нафиг, просто, если я могу сама сделать, почему бы и нет, мне вообще не сложно, вот, поэтому я нашла коробочку, сделала, вот, только минус большой был то, что клей-пистолет сгорел, это просто было что-то с чем-то, короче, только что сходила, от окулиста, я немножечко наркоман. Чуть-чуть. Э -э -э. Огромные зрачки. Короче, народ, видео задержится, выйдет не в ч не в 9-10 по-московскому, а чуть-чуть позже, потому что что? Потому что глаза я их открыть даже не могу, нормально. и вообще открытый молодо. И мне очень сложно смотреть на свет, на солнце, на, на приборы всякие. Просто на все. Мне лучше поспать. Пойду посплю лучше. Хорошее решение. Очень хорошо я сегодня, значит, к окулисту. А, Все, мне, мне капец. У меня ужасное зрение стало. Ну, правда, одно... Один глаз остался прежним, а другой хуже стал. Сначала мне сказали очень большую цифру. Я, честно, офигела. Вы даже, наверное, не представляете, какое число это. Минус какой огромный. Потом она не взяла и сказала, ой, ну, на следующий прием я пришла через неделю, докапала какие-то капельки, но еще буду капать. И она сказала, ой, ну у вас по ходу капельки помогли, типа у вас меньше стало. Ну, на полтора лучше стало. И я понимаю то, что капельки не могут помочь всего лишь за неделю типа, снизить на полтора, это очень огромное число, типа, полтора, целых минус полтора, то есть назад оно ушел типа, а, я понимаю то, что этот врач не самый лучший врач, потому что я была в больнице детской, это номер один, и, ну, там, как бы, нет смысла лечиться и спрашивать какое-то зрения как у тебя зубы и все такое, ну, то есть... Там нормально взять справку, но не лечиться никак, потому что я считаю, что надо отдельно лечиться, отдельно ходить. И я вот не верю в то, что она мне сказала. Но я вот сейчас... Ну, для меня она какую-то дичь сказала по-настоящему. Она сказала мне еще носить, а еще... Типа линзы, ну не линзы а очки, типа дома, когда ты что-то читаешь, на плюс. Вы понимаете, на плюс. Я и так ничего не вижу, а она мне делает так, что плюс мне еще хуже зрение делает. То есть я вижу и так хрену, вы прикиньте, еще хуже видеть. Я такая... Вы, вы, вы нормальные? Я как бы читать даже не могу. Вы хотите мне еще хуже зрение сделать? Потому что, ну, я не согласна, что так можно вылечить зрение. То есть, э, что минус будет сокращаться. Нет. Будет увеличиваться, я так думаю. Ну, хотя я не врач, я не могу утверждать. Но надеюсь, что мы пойдем к другому окулисту, к которому мы ходили раньше. Но к нему надо было ходить в том году, а мы не пошли к нему. Так что вот это огромный-огромный минус, что мы к нему не, приш... не пошли. Так что, надеюсь, он нам разрешит прийти, осмотрит меня и скажет истину. Вот ему я верю. Он хороший врач, он вообще хирург. По специальности он хирург, а не акулист. Вот так вот. Вот я же обещала вам показать свою коробочку, так что вот я и сделала коробочку для распределения всей своей косметики, чтобы мне было удобно э, брать. Всё. Я хочу, кстати, еще всякие узорчики на нем сделать, или расклеить, или нет.